Добрый вечер, с вами радио-видео-код Мы учимся создавать прямые трансляции И хотим в этих трансляциях прямо с вами Прямо с вами общаться И непосредственно радио-видео-код Там у нас что? Там у нас вакансии, в основном резюме Также инвалиды ищут заказчиков, покупателей В общем-то, все это там у нас есть ну и, конечно, это -видео код, конечно, это музыка по вашим заявкам. А ваши песни или ваши любимые песни, все это мы ставим. А, вот как всегда у нас прямая трансляция немножко замедленная, потому что то, что мы видим, а, у нас, как мы... А, может быть, мы чего-то неправильно сделали, но это не беда. В общем, начнем мы с чего? С самого начала у нас... Что тут? Мы видим. Видим такую картину. Это наш технический директор. Он очень недоволен, очень недоволен тем, тем что не получается прямые трансляции. Нет, вы видите, как бы... Ну, это понятно, что... Да, и ВКонтакт сам даже можно... Вот, даже посмотрите, ВКонтакт, что случилось... Ой, извините, пожалуйста. Что случилось? Да... Возможно, работает с ошибками. Возможно, и работает. Так, Модзилла нам тут не нужна. Вот, где у нас ВКонтакт? ВКонтакт от наших трансляций просто... Э, просто улетел. Улетел. Видите, не работает. Не работает. Интернет работает. ВКонтакт работает. Что еще работает? Интернет работает, конечно. Как мы видим, можем даже послушать во песню, так как это у нас радио. Так, или все-таки интернет у нас не работает? А почему мы не слышим му? А почему мы не слышим музыки? Непонятно. Ну попробуем, попробуем все-таки мы услышать. Трансляция наша. Попробуем. А мы попробуем другую песню. А, например, Король и шут. Или группа «Сплин», допустим. Песня группы «Сплин». Дочь самурая. Да, тут тоже почему-то музыка у нас не работает. Интересно, интересно. А вообще у нас что-нибудь работает? Ну, где у нас сайт ВКонтакте, например? Или действительно не работает у нас интернет? Высоцкого. Так, здесь попробуем мы перейти. Ага, то есть вообще интернет не работает. Ну тогда каким же у нас образом открылась? Открылась у нас вкладка Искать в интернете ВКонтакте найдем Mozilla. И им тоже не удается найти. Да, да-да-да. Радио-видеокод, как видите. Ну что ж, на что нам скажет технический директор на этом? Скажет. <клёх> Звука нет. Видеорежиссера нет. Что он скажет нам? Что он да, что он скажет администрации. <клёх> администрации ВКонтакте и что он скажет что он скажет например да, провайдеру моему интернет провайдеру когда человек хочет сделать ну даже, скажем так, целый радио-видеокод с техническим директором вместе уже практически нашли звукорежиссера и хотят сделать трансляцию для инвалидов, заказать музыку спеть песню какую-нибудь, а ваши песни послушать, да, хотим. И что мы на этом скажем? Технический директор скажет, <laughs> что нам на это скажет? А, ну, он, в принципе, как бы недоволен работой. <laughs> он недоволен моей, а, моим знанием а, компьютерных технологий, да, очень недоволен Потому что до сих пор невозможно Невозможно даже выйти в эфир И а, заказать Да, кому нибудь он съел бы сейчас И заказать, собственно, людям музыку тоже невозможно Мы попробуем с ним наладить контакт Наладить контакт Нет, он недоволен Я думаю, он лишит нас зарплаты Отпускных, а также больничных в общем, да, да. Что остается делать? Ну что остается? В общем, мы поехали на поиски администрации. Да, кто нам отрубил вообще интернет? Мы поехали искать. Да, мы недовольны, как мы видим. Потому что директор, он главный здесь, он недоволен. А когда он недоволен то, собственно, все происки, все вражеские происки, они... Вы видите, да, что... Выезжаем. У нас свой автомобиль, и мы выезжаем периодически на поиски. Вот, периодически... Выезжаем на поиски кого-нибудь, кого можно... Кого можно... Да, кого можно... Ну, в общем, собственно, собственно, да. Технический директор у нас с понятием, он понимает, что проблемы, есть проблемы, технические проблемы, ему понятно, как техническому директору. А, поэтому надо быть в форме, а завтра он пойдет а, встречаться с администрацией ВКонтакте и спросит, почему... Да, спросит, почему не было трансляции... Прямой, почему они услышали, не смогли заказать музыку. А, да, почему при а, нажатии кнопки прямая трансляция и вообще, да, все отрубилось и отрубился интернет. Вы видите, как он разозлен. А, так что, где администрация ВКонтакте, то мы знаем туда, собственно, направится делегация, я думаю, даже не один технический директор, <смех> директор, а целая делегация, а ему, собственно говоря, вот вы видите, мы, ну мы, да, мы не будем этого показывать. <смех> так, попробуем все-таки, да, вы видите, как разозлен, разозлен, чтобы не сказать хуже, потому что музыка все-таки музыка нам нужна, а вот вы видите, ну хорошо, если чуть попозже... Вот как вы можете наблюдать, наша прямая трансляция на полную тут. Запускаем ее. Да, но чтобы нам ее запустить, что нам нужно? Настройка вещания поставить. Да, что тут поставить? Ключ. Урл, да, нам нужно. URL трансляции. Сохраняем. А, да, а вот как мы поставим этот самый, этот самый ключ, <с up> вернее ключ мы поставили. А как мы поставим URL, если у нас нету... Собственно, мы должны зайти на сайт ВКонтакте. Так, а интересно, а YouTube у нас работает? А, м -м -м -м, так... Тоже видите, как бы весь интернет у нас весь интернет у нас не работает. Да, странно, тут какие-то у нас почтовые открытки. Ну, это тоже нам пригодится. Ну ладно, чуть попозже мы попробуем выйти в эфир а, с прямой трансляцией. А, всем спасибо, всем удачи!